Digital signage. Все чаще это словосочетание встречается в нашей жизни. Английское, поскольку адекватного перевода для него не существует. Буквальный перевод, цифровые вывески или цифровые обозначения вносят мало ясности. Что такое digital signage, немногие представляют ясно и отчетливо. Сейчас мы попробуем разобраться в этом на самом деле глобальном и важном для цивилизации явлении. Начнем с самого начала. Digital Signage формирует цифровую среду. Весь мир прощается с бумагой. Книги, блокноты и документы уже давно на верном пути в цифру. Для замены в качестве индивидуального устройства отображения информации на рынке предлагается много гаджетов. От ноутбуков до электронных книг и смартфонов. Широкое распространение различного рода портативных устройств произошло после прорыва LCD-технологии. Можно сказать, что после этого – Судьба бумаги была предрешена. Сегодня редкий молодой человек живет без смартфона. Очевидно, на очередь по переводу в цифру встали публичные места размещения визуальной информации. Дальнейшее развитие LCD и светодиодных технологий, а также резкое снижение цен на светодиоды на мировом рынке открыло двери в прошлое и для больших публичных досок объявлений, билбордов и вывесок различного рода и формата. То, что приходит на замену обычным аналоговым местам размещения информации и называется «Digital Signage». Специалисты предрекают, что через 10 лет примерно 80% информации в публичных местах будет транслироваться через электронные дисплеи. К примеру, даже доски на подъездах жилых домов обязательно, по их словам, станут электронными. С широким распространением Digital Signage в мире начнется эпоха глобальной информатизации, поскольку практически все устройства отображения визуальной информации станут электронными. Таким образом, в мире появится единая цифровая среда. В России о Digital Signage часто говорят как о какой-то специальной технологии. Однако на деле это очень широкая область, в которой может быть реализован целый ряд технологических решений, в том числе и системной интеграции. Очевидно, что говорить о том, в каких сферах может применяться Digital Signage, большого смысла нет, поскольку это все, абсолютно все типы публичных мест. От детских садов до супермаркетов, от воинских частей до храмов. Практически во всех этих местах может использоваться и в развитых странах уже используется Digital Signage. Ограничить применение цифровых вывесок и табло может только бюджет и фантазия, поскольку невозможно представить себе, где Digital Signage не выполнит функцию донесения информации до публики. более наглядно представить, где уже давно и успешно применяются технологии, назовем лишь некоторые общие области применения и расскажем, какие они бывают. К примеру, публичные и корпоративные. Публичные средства отображения отображают публичную информацию. Публичная информация – это новости, сообщения о погоде, городском трафике, городская и локальная навигация. Этот вид Digital Signage обычно используется властями для информирования граждан о состоянии окружающей среды, как природной, так и техногенной. Это целое множество средств отображения, от небольших мини-панелей на остановках общественного транспорта до огромных светодиодных таблоидов. Есть как публичный, так и корпоративный Digital Signage. Он используется для отображения корпоративной информации сообщений об угрозах здоровью или безопасности, новостей компании, срочных сообщений руководства. Особенно широко применяется этот фит на больших предприятиях, где на экране транслируются сообщения о режиме работы, поздравления и другая важная информация об изменениях в процессе труда. Кроме того, с помощью Digital Signage могут транслироваться и мотивирующие лозунги, и брендинговая информация. Системы Digital Signage могут быть общие и конкретные. Информация о конкретном объекте – это информация о продукте или экспонате. Ей может быть как цена, электронные ценники, так и фотографии, материалы или ингредиенты предполагаемого приложения. Особенно хорошо использовать экраны для конкретики при продвижении продуктов, которые нужно правильно приготовить и легко испортить. Это могут быть также обозначения и таблички в музеях, галереях, парках, садах, выставках, туристических объектах. Обычно в этом случае используются небольшие LCD-панели с антивандальной защитой. Общие системы транслируют, соответственно, общую информацию. Информацию о режиме работы помещения, акциях, скидках, анонсах событий, расписании и, конечно, рекламу. Для общей информации может быть использован целый спектр средств отображения от LCD панелей и видеостен на их основе до светодиодных экранов любого размера. Как и все технологии, Digital Signage стремительно развивается в 21 веке и так же, как и другие, становится все более и более интеллектуальной. Ведь Smart Vector Актуален для развития любых, абсолютно любых технических устройств. Началось все с первого типа, который уже широко известен. Обычные электронные табло и дисплеи, которые можно было бы назвать пассивными. Затем появился второй уровень, интерактивные системы. И сегодня развивается умный или Smart Digital Signage. Очевидно, что все эти уровни связаны и каждый последующий включает предыдущий. Так, как правило, умная система, это в то же время и интерактивная, ну и, конечно, обычная. Обычный или традиционный Digital Signage. Такие системы представляют собой сеть из специальных плееров с экранами. В сеть могут быть объединены как видеостены, так и отдельные панели. Довольно часто в одну интегрированную систему объединяется видео и звуковоспроизведение. Традиционный Digital Signage со звуковым информационным каналом используют в выставочных центрах, музеях, больших корпусах образовательных учреждений, аэропортах, вокзалах, биржах, спортивных объектах и много где еще. Интерактивный Digital Signage Второй уровень сложности систем, когда они уже не пассивны, а способны ответить на вопросы читателя или помочь ввести необходимую информацию в общую систему. Обычно интерактивными делают системы резервирования переговорных комнат в отелях или бизнес-центрах и системы навигации в крупных офисных зданиях, музеях или галереях. Техническое решение может быть самым разным. От множества локальных, несвязанных устройств до глобальной сети, которая помогает связаться с оператором или подать ему сигнал. Подобная система уже работает в крупных музеях, расположенных, к примеру, в средневековых замках, где без проводника можно заплутать надолго. Этот тип Digital Signage используется и в метро. В интерактивном взаимодействии может быть задействован как видео, так и аудиоканал. Умный Digital Signage Умный или Smart Digital Signage сам облегчает жизнь человека и при контакте с ним выполняет определенные предзаданные операции. Особенно активно интеллектуальные технологии развиваются в рамках рекламных систем Digital Signage. Умный электронный киоск позволит не только выбрать товар и рассказать о его достоинствах, но и сам определит ваш пол, примерный возраст, чтобы в первую очередь показать подходящие для вас товары. Основная задача. Интеллектуальной информационной панели в магазине увеличить дуэл тайм. Время ожидания или время пребывания покупателя возле продукта и повлиять на принятие решения.